Уважаемый господин президент, дорогие болгарские друзья, поздравляю вас со знаменательной датой и великим праздником – 125-летием освобождения Болгарии. В истории каждого народа, в жизни каждого народа есть даты, которые навсегда остаются в исторической памяти. И к ним, безусловно, в Болгарии и в России относятся освобождение Болгарии от османского ига и завоевание государственной независимости. Война, освободительная война и бои, ошибки под плевным, это не только героические события в истории болгарского народа, это не только перелом в... В борьбе за независимость это еще и яркие страницы в истории Отечества, болгарского Отечества, в истории России. Это яркие примеры героизма наших солдат и болгарских ополченцев. Христо Болев говорил, что те, кто пал в борьбе за свободу, в боях за свободу, не умирают, они вечно живут в сердцах народа. И чтобы быть достойными памяти наших великих предков, мы, конечно, должны крепить отношения братской дружбы, которыми отличались на протяжении веков отношения между Россией и Болгарией. Опираясь на все самое лучшее в наших отношениях в 19-20 веке, мы, конечно же, должны думать о будущем. Уверен, что российско-болгарское взаимодействие будет весомым вкладом в развитие единой, процветающей, независимой Европы. Но, конечно, за этими красивыми, но все-таки общими словами мы не должны забывать главного. А главное в нашем вза взаимодействии то, что оно должно быть направлено на улучшение жизни, на улучшение благосостояния, на улучшение социального самочувствия рядового болгарина и рядового гражданина России. Я поздравляю вас с праздником. Будьте счастливы. Да здравствует Болгария.